Привет, друзья! Процесс создания файла вышивки в технике фотостежок, пожалуй, самый простой из всех имеющихся в природе. Клик-клик мышкой автоматическая обработка. Все зависит от качества исходного изображения. Гораздо больше проблем при вышивании. Это и подборка нитей, и на чем вышивать. И вот, чтобы вы не мучились, я решила приложить к файлу вышивки сопроводительное видео, в котором поделюсь своим опытом. Если вы вышиваете фотостежок для интерьера, где плотность под вышивкой не будет мешать, то смело берите плотный клеевой отрезной стабилизатор 1950 и вышивайте. Этот стабилизатор проверен годами. А вот если вы решили вышивать на чем-то мягком и эластичном, то здесь есть различные варианты. А, к примеру, в данном случае вышивка мне была нужна на свитере. Свитер я купила в магазине и распарать его по швам мне совершенно не хотелось. Поэтому я решила вышить файл на органзе, благо у меня такой опыт уже был, и в качестве нижнего взять водорастворимый. Но вот, к сожалению, у меня его не оказалось. Можно было подождать, но когда в сердце мечта, в голове идеи, ждать нету сил. И я взяла тонкий отрывной неклеевой, плотность где-то 38 грамм, другого у меня просто на тот момент не было. Органзу можно приклеить, а можно запялить вместе со стабилизатором. Я приклеила сверху, так на мой взгляд проще. В процессе вышивки органзу немного стягивает, но в моем случае это не проблема, поскольку по окончании вышивки органза будет обрезана по краю. Вышивка не тяжелая, при размере 220 на 340 в ней всего лишь 108 тысяч стежков, так что надеюсь процесс доставит вам удовольствие. Если вы работаете нитками Аврора, то для работы я использовала следующие номера. А если же нет и у вас другая палитра ниток, то ориентируйтесь на карту цветов, приложенную к файлу. Вышивка готова. Осталось самое сложное. Пришить ее на изделие. Доверить такое дело себе я не решилась и отдала руку, работу в руки моей подруги Оксаны которые обрезали вышивку по краю, приклеили с помощью материала для аппликации на свитер и пришили. Я не нашла ни одного стежка и не могу понять, как она так аккуратно все обрезала. Я пыталась найти ниточки от органзы, по краю и тоже не нашла. Вот они, золотые руки России. Если вы захотите вышить эту жабу, то файл вышивки вы найдете, кликнув по ссылке в правом верхнем углу или по ссылке под видео. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео с вышиванием ленивца. На этот раз на водорастворимом и органзе.